Всем привет и всем пока. Я собираюсь щучку пролезть. Я могу не вернуться, ребят, поэтому попрощаюсь с вами. Давай, конечно. Все. Ну все, ждите меня, да? А, ребята. Боже мой. Зато мы узнаем, что такое щучка изнутри. смотри. Так, девочка спортивная, нам вон туда. Тут очень а расстояние маленькое, поэтому о! О! так, а! А! я уже что-то пожалела, я уже что-то пожалела, что а! ну тут обратно нельзя, надо только туда, пожди, чтобы развернуться, о, а! А! А! А! А! говорят тут недалеко, о! придумал эту щучку. И Кирилл, зараза, любит над всеми издеваться, когда с ним идешь, он обязательно заставляет всех пролезть эту щучку. Но я уже второй раз я даже не знаю, что с моей губной помадой. А что? почему я себе ногами-то не помогаю? Странно как-то. Я же могу, наверное, себе ногами помогать. Кирилла, там далеко еще ползти? О, что-то у меня начинается паническая атака. Слушайте, я вообще-то... О, все, я поняла, где. Мне недалеко осталось. Я так-то... Всё, я поняла а, Вот она. Можно сесть. Можно сесть вот здесь. Даже можно пристать. Ага, родильное отделение. Вылезать здесь. Хорошо, вылезаю. А, из родильного отделения, боже. Боже, зачем я на это согласилась? Клаустрофобию-то вам сюда точно нельзя. Итак, надо разродиться. Теперь я понимаю, как мы рождались. Как мы ползли. С вами Лара Шум. Так-то я коуч по актерскому мастерству. Веду актерское мастерство. Но между делом решила стать диггером. Несмотря ни на что, и собираюсь родиться. Да, это не смешно, ребят, на самом-то деле. Карман Чего? Карман еще уже. Карман еще уже? Да. В карман я не полезу. Дойду до Громова и все. что я не толстая, как хорошо, что я худая, а, и как хорошо я встретила Кирилла, который надо мной может издеваться. А, так -так, а, -и -и, привет, система! О, когда ударишься головой, надо говорить «привет, система». Если у вас есть страх, то вам сюда, да, как раз свой страх перебарывать. Но, в принципе, это на любителей, ребята. Так что диггером я стала. Чайник, в общем, я точно. Там дальше посмотрим. Всем пока-пока. С вами была Лароша. Моё лицо. Вот я родилась, короче. Ой. Говорите, мне на ногти ползти. О, так у меня получилось на локте ползти. Я родилась. Да не полезу, Кирилл.